Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и отошли мы от новогодних праздников. И сценарист Тюлень наконец сел и написал сценарий. Но ладно, перейдем к более важной теме. Сегодня наша тема это Кундры и Хуманс. Честно говоря, вся наша редакция относится к этому недотворчеству очень-очень негативно, так как большая часть саньел ГБТ высер. Как мы видим на этом фото, СССР и Третьей, приехали будто целуются, а самый высокое это США и Россия в виде гей -парочки. Данное творчество очень нелюбимо представителям Кэба-вида. Мы взяли интервью у одного очень известного мопера, то есть квадратного КХМ. Как ты относишься к кунди Хуманс? С каждым разом становится все только хуже? Не, ну, смотрите какие художникки бывают. Кроме Века Кунтер и Хуманс, есть еще в Амина и на ютубе в виде комиксов, которые озвучиваются детьми, против которых сценарист ничего не имеет, но такие озвучки набирают дофига лайков и подписюнов, когда сами автора не прилагают усилий, в отличие от многих контентоделов. На этом наше короткое видео заканчивается. Мы можем сделать два вывода. КХ нужно для ЛГБТ, о чем мы сказали ранее, а также оно настолько популярно, что можно утонуть в лайках, всего лишь прочитав комикс. Все дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу, и помните нужно любить животных, моперов, а про других ничего не сказано.